Квартира на 14 этаже в желтом корпусе, квартира двухуровневая 143 квадратных метра. то есть побольше 70 квадратных метров на каждом этаже. Сейчас у нас она в свободной планировке. Есть только одна стена, что на первом этаже, ну, то есть в первом этаже внутри квартиры, 14 по факту, что на втором этаже, 15 по факту, тоже есть такая стена, которую мы уже не уберем. Поэтому планировать можно что-то из двух пространств. То есть большое пространство с двумя панорамными окнами с левой стороны и такое же пространство с правой стороны. По центру у нас находится лестница, ну и, соответственно, входная дверь. В квартире 4 мокрые точки. На каждом этаже подверг. То есть одна точка мокрая находится здесь. Можно сделать либо санузел, либо здесь разместить кухню. И вторая мокрая точка находится с этой стороны, в том же углу. Это можно распланировать большую кухню-гостиную. Например, одно пространство занять под кухню, сделать хороший остров, столовую зону, а второе пространство уже сделать как гостиная. Расположим большой диван, телевизор, кресло, какую-то игровую зону. Если есть а, возможность а, обойтись меньшим количеством спальн, то есть на втором этаже мы можем сделать либо две, либо четыре спальни. Но в то же время мы можем сделать с одной стороны здесь кухню-гостиную, а с другой стороны также полноценную одну спальню, либо две, смотря сколько соответственно, человек в семье, какая вам вообще нужна а, планировка квартиры. Get, get, get, so. Get, get, get, so. на втором этаже. Здесь у нас имеется отдельный вход, что дает возможность отделить либо полноценный этаж, либо только эту часть это получится полноценная однокомнатная квартира 35 квадратных метров. И ее можно сдавать и получать дополнительный доход, либо весь этаж использовать под жизнь семьи. Здесь у нас 4 панорамных окна, соответственно, Пространство можно разделить либо на четыре небольшие комнаты, либо на две большие. Ну, можно и три сделать большой гардеробной. Также здесь две мокрые точки, абсолютно так же, как на первом этаже, справа и слева угла, где можно сделать санкзу. Можно просто сделать под каждую спальню большой хороший гардероб со своим санкзу. Обратите внимание, какой хороший здесь вид, действительно хороший, речка, зелень, вон там мы видим торговый центр Мори Мол, ну и соответственно море. Сейчас в квартире выполнен ремонт, он достаточно простой, есть недоделки, но уже огромный плюс и вложение будет гораздо меньше, чем в абсолютно черновую квартиру. И у этой квартиры очень приятная цена, 35 миллионов, получается 244 тысячи за квадратный метр, хотя в комплексе квартиры начинаются ну, минимально от 270 тысяч. И таких квартир, в принципе, нет в продаже.